Она торговала шляпками, и пройти мимо ее лотка было просто невозможно. Смешные, элегантные, чудные шляпки очаровывались с первого взгляда. И сама продавщица тоже была очаровательна. Милая старушка бодро улыбалась и расхваливала свой товар. Одну шляпку она вертела в руке, демонстрируя покупателям, а другую надела на голову в качестве рекламы. Эта шляпка была украшена стразами и выглядела на седой кудрявой голове, как корона. «Королева шляпной ярмарки!» – подумала я и шагнула к прилавку. «Желаете шляпку?» Королева улыбнулась мне и начала расписывать достоинство своего товара, показывая мне шляпки одну за другой. Я не могла оторвать взгляд от сияющей стразами шляпы на ее голове. «А это сколько стоит?» Я указала пальцем на ее шляпу. Женщина хитро на меня посмотрела. Боюсь, она тебе не по карману. С чего вы взяли? Думаете, у меня нет денег? Возмутилась я. А сколько тебе лет? Не больше тридцати? Ведь так? Ну да, мне двадцать шесть. Причем тут возраст? Я просто хочу купить эту шляпку. Она не продается. Хотя, если ты так сильно хочешь, я ее могу обменять. Обменять? Ну что? Да вот хотя бы на твою бейсболку. Я автоматически посмотрела на козырек своей бейсболки, стянула ее с головы. Бейсболка была самая обычная. Моя любимая кепка, очень удобная, хоть и неприметная. Вы уверены? Я повертела довольно потертую кепку, показала продавщице со всех сторон. Она же намного дешевле и ножная. Ну, моя тоже ношеная». Женщина сняла с головы сверкающий головной убор и протянула мне. Ну так что? Согласна? Я не раздумывая протянула продавщице свою кепку, а когда взяла в руки шляпку, забыла обо всем на свете. Разглядывала переливающие узоры, проводила пальцами по холодным камушкам и надела шляпку. А у вас зеркала нет? Я выпрямилась. Мне посмотреться. За прилавком никого не было. Эй, уважаемая, ну что за глупые прятки? Позвала еще раз и еще. Потом зашла за прилавок. К собственному удивлению никого там не было. За прилавком было пусто, не считая шляпных коробок и большого зеркала в раме. Я посмотрела в зеркало. Увидев свое отражение, я вздрогнула. Из зеркала на меня смотрела пожилая женщина в сверкающей стразами шляпе. Я зажмурилась. Надеюсь, прогнать на вождение. А когда открыла глаза, Старушка в шляпе все еще была на месте. Продавщица шляпок, Очаровательная старушка, Ярмочная королева, Это теперь я. Я села на скамеечку, Свалив на пол коробки, Рассерянно глядела по сторонам, В зеркало и снова по сторонам. Мимо проходили люди, а Одна девушка подмигнула мне. На ней была удивительно знакомая кепка. Моя, любимая кепка. Когда я начала понимать, что случилось, девушка в моей кепке давно скрылась в толпе. Долго размышлять над этим мне не дали. Молодая женщина в шляпе подошла к прилавку и уставилась на шляпку на моей голове. Я улыбнулась ей как можно добродушнее. Я уже знала, что нужно делать. «Шляпку желаете?»